Всем привет! Начинаю сборку торта. У меня каржи красный бархат и крем из сгущенки. Оформлять торт я буду белковым кремом, здесь у меня порция на 4 белка, я завариваю на водяной бане. Небольшую часть крема окрашиваю в зеленый. Я до конца крем не промешиваю. Здесь добавила еще немного коричневого и черного. Мне нужен кондитерский мешок. Отрезаю уголок примерно 2-3 мм. И по всему торту рисую такие стебельки. Дальше беру насадку, у меня здесь диаметр примерно 2,5 сантиметра, и делаю меточки себе. Вот такого плана отпечатки по торту. Зеленый цвет оставляю, мне он понадобится. А оставшийся крем окрашиваю в оранжевый. И я смешаю желтый оранжевый, капельку красного. Возьму насадку листик, она с глубокими прорезями номера не имеет это из набора 24 штуки. И прямо на торте отсаживаю лепесточки по кругу. Вот такой получился тортик. Его вес всего чуть больше килограмма. Сейчас такая осень, холодно, на улице особо не погуляешь. И хочется немножко радости. Поэтому торты для тех, кто пишет мне комментарии, что я готовлю на заказ. На самом-то деле я на заказ не готовлю. Радую своих родных и близких. И показываю просто идеи оформления тортов. Так что, кому идея понравилась, пишите комментарии. А вам спасибо за лайки и просмотры. Всем пока-пока!